Почему очень важно из моей собственной практики, чтобы стать успешным, важно понимать не только строить какие-то прогнозы на будущее, нужно понимать, что происходило до, что являлось первопричиной и вероятность повторения этих причин в будущем. То есть потому что на основе прошлого это не технический анализ, да? то есть это не то, что повторяются какие-то паттерны.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 Итак, желтый график – это у нас Китай, синий график – это Германия, оранжевый график – это… Англия, зеленый график, Франция и Бразилия, такой коричневый график. То есть получается здесь есть как представители развивающихся рынков, таких как Китай и Бразилия, и здесь есть развитые страны. Америка у нас 37% выросла, да? Россия на 52%, Бразилия на 36%, Франция на 30%, Германия на 30%. Ну, я, говорил, я, я говорю максимальные паттерны, да? то есть вот абсолютное движение от начала года до... До хайов максимальных значений, то есть по Китаю, там, по Бразилии. Когда это происходило, вот 2020 год занялся достаточно бодрым. Итак, вопрос в студию. Какие здесь вы видите повторяющиеся паттерны? То есть есть ли какая-то общая динамика, какая-то общая канва, в которой ведут себя рынки, причем по всем мире? Это не отдельный рынок, не отдельный рынок да, то есть это не отдельная Россия, это не отдельная Америка. Мы можем там, опять-таки, откатить назад и посмотреть, что, в принципе, то тот же, такие же паттерны были и в Америке, и в России. Что, что здесь наблюдается, что здесь видно, всеобщие картины, какие можно вывести закономерности и сколько их. Синхронный рост, синхронная коррекция.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 Что видно в общей закономерности? Фаза роста более длинная, коррекция очень быстрая и короткая. Это первое. Да? Они, периодически смещ... Они периодически заменяют одну другую. И очень важно понять, почему это происходит, да? То есть, почему происходит смена одной фазы другой. И здесь давайте поговорим непосредственно о том, что влияло на движение, что влияло на оптимизм инвесторов и что приводило инвесторов в панические настроения.